Хочу выразить огромную благодарность Виталий, тебе, Дмитрий за теплую позитивную обстановку. Сюда действительно когда приезжаешь, это очень важно. Чувствуешь эту энергетику? Да, спасибо, батарея тоже. Вот действительно было очень здорово. К сожалению, да, очень важно быть именно присутствовать. Это больше, наверное, наполняет, вдохновляет. Я прям чувствую, как я изменилась за эти полгода, учитывая, что я как-то у меня была такое идти, не идти, надо, не надо. Было много противоречий. Были люди, которые тянули назад, типа, тебе туда ходить не надо, но я все равно, мне это интересно стоит прийти хотя бы для того, чтобы хоть что-то сделать в своей жизни и как-то себя заставить поменяться в лучшую сторону. Вот. Многое в жизни изменилось, есть желание развиваться, появилось какое-то вдохновение и какой-то вот прям такой поток внутри, что хочется развиваться, что-то узнавать новое, общение с людьми. И вот, как заметила... Участница, что действительно люди, которые излучали какой-то негатив, они просто вот как будто исчезли из твоей жизни, как-то так вот, как вот ушли на задний план и действительно окружают только вот близкие, дорогие, какие-то важные люди. Поэтому огромное спасибо.